Добрый вечер, дорогая церковь. Меня э, зовут Кося. Э, я отношусь как раз к вот тем 30% <смех> э, э, э, грешных людей, которых Господь избавил от э, различных болезней мира, назовем их так. Э, но сегодня я хотел бы свидетельствовать э, и говорить не об этом. Сам я родом из города Одессы, а последние четыре года я жил, служил, работал, развивал бизнес в городе Мариуполь. И войну мы встретили именно там. Это нелегкое время. Это нелегкое время. Но это время, которое дает возможность нам посмотреть на себя со стороны. Поначалу было очень сложно в плане каком, непонятно, что происходит. Вы знаете, и мы выехали с семьями, и у нас было несколько домов, которые служили как базы реабилитационных центров, и один из таких домов у нас был в Запорожье. У нас выехало туда 10 семей. Мы находились там в течение первых пяти дней. И находились в таком не совсем, скажем так, понимании. Да? Ну, это, это тяжело, на душевном уровне тяжело. Мы собирались с братьями по утрам молиться, на утреннюю молитву. И в один из дней, у меня есть друг Антон Мостовой, в один из дней мы сидели после молитвы и рассуждали с ним, что же это происходит, как, как так. И вы знаете, и я в тот момент, он дал мне ответ, он ответил мне. И я верю и знаю, что через него проговорил Господь. Я спрашиваю Антон, посмотри, как, как же так, посмотри, говорю, вроде же было все у нас нормально, мы служили Богу. Мы развивали бизнес, который служил Богу, мы служили людям, бомжам, наркоманам, мы не брали у государства никаких денег, мы искренне это делали. Как же так, мы вроде бы делали столько хорошего. А он говорит, ты знаешь, брат, Господь избавил нас, Он убрал у нас костыли». Те костыли, которыми мы э, думали, что мы опираемся на них. Финансы, э, какой-то статус, э, статус в служении или статус э, в церкви. Он говорит, но это все счета. Господь избавил нас от этого. Все, что приобреталось, почитают счетую ради познания Христа ради познания Его воли в твоей жизни. Вы знаете, и в тот момент мне вспомнилась книга Иов, и она начинается, первая глава, первый стих начинается с описания и характеристики этого человека. «Был человек в земле, Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Человек, живущий в чистоте, человек, служащий Богу, и разумом своим и сердцем удаляющийся от зла. Но мы знаем, да, что дальше происходило? Как Господь позволил испытать его. Позволил сатане прийти в его жизнь, дабы посмотреть, Сатана говорил Богу, говорит, он славит тебя и верен тебе только потому, что имеет все это. Иов был богат, у него была большая семья, у него было все. И он это все начал терять, у него начали умирать дети, было разрушено имение, он сам заболел. Но он продолжал славить Бога. Он продолжал славить Бога и говорить, что Бог благ. И мы взяли этот принцип. Мы в постоянстве, когда нам было тяжело, когда нам было плохо, мы начали славить Бога. Мне ложится один псалом, называется «Косари на лугу». Может быть, знает кто-то. Ну, дай Бог, может быть, мы еще споем его. И Господь начал нам открывать. Начало нам открывать. Ты вроде бы уже в безопасности, уже нету взрывов, уже нету стрельбы, уже вроде бы ты находишься в безопасном месте, твоя семья, но в сердце у тебя неспокойно, в сердце у тебя какая-то тревога. Господь тебя призывает к какому-то действию. И Господь открыл нам действие. Все, что нам удалось спасти из, так скажем, Материальной базой нашей, потому что у нас было там несколько предприятий, мы производили металлоискатели, Это на, на, на базе все репцентров, это все на базе, это все у нас в церкви происходило. Мы производили э, батуты, это все дело э, развивалось и росло. Все, что нам удалось спасти, это автомобили. Из личных вещей я смог только в то, чтобы, в чем я был одет, больше ничего, абсолютно, абсолютно. У нас были автомобили, у нас были микроавтобусы, у нас были легковые автомобили. И мы приняли решение возвращаться с братьями в Мариуполь. Возвращаться в Мариуполь для того, чтобы заниматься эвакуацией людей. У нас не было на тот момент финансов особых. Мы продали несколько машин для того, чтобы можно было, потому что была очень сложная ситуация с топливом. У нас не было понимания, как правильно это делать, потому что везде уже были русские солдаты и везде стояли русские блокпосты. Но тем не менее мы это начали делать. Без Голиафа в твоей жизни, без Голиафа, страшного на вид, с огромными руками, с огромным желанием уничтожить тебя уничтожить тебя и на физическом, и на духовном уровне. Не будет победы в твоей жизни. Вы знаете, заезжая в этот город, я никогда в жизни не думал, что я такую вижу. Я вернулся туда 20 марта. Мы выехали в первые дни, и 20 марта я туда вернулся. У меня очень интересная даже связана с этим история. Я с моей супругой, мы были 8 месяцев в помолвке, и ну, так Богу было угодно Мы 19 марта расписались И 20 марта я уехал в романтическое путешествие Сам в город Мариуполь Мы попадали под обстрелы И мы вывозили людей Из какого-то спец там или касок У нас были вязаные шапки И я вам хочу сказать одно Господь позволяет такие вещи для того, чтобы ты вошел в пажить. Вы себе даже не представляете, сколько людей принимало Христа. Насколько Господь давал эту пажить, давал работать. Пажити уже побелели, но работников мало. Молите Господа о том, чтобы Господь дал работников». И Господь дал эту возможность. В течение первой недели мы вывезли, наверное, больше 500 человек. Через неделю появился человек из города Киева, мать которого мы случайно спасли. Она не была верующей, она просто находилась в этом доме, в подвале. Мы, брали, мы не могли вывозить мужчин, потому что мужчин не выпускали, мы брали женщин, детей. И она попала в это число. Мы спасли эту женщину. Он нашел нас. Он приобрел два автобуса. У нас от, открылся, Господь от, открыл настолько его сердце, что у нас не было перебоев. У него были какие-то серьезные, видимо, связи там с компанией ВОК, такая есть нефтяная в Украине. Что у нас не было перебоя с топливом. И началось движение. Движение началось только после того, когда в твою жизнь пришел страх, после того, когда в твою жизнь пришла беда, но ты дал место Христу. Человеческих сил никогда бы в жизни моих не хватило на это, не смелости моей ни там еще чего-то, потому что э, это не смелость, это Бог живет в тебе. Когда ты Богу позволяешь действовать к другим людям через тебя. Когда ты позволяешь Ему быть. Это настоящее непритворное, я лично для себя это увидел, непритворное Евангелие. Когда ты спускаешься в разбитый дом, в подвал, выводишь этих людей, а они спрашивают, кто вы? Кто вы такие? Почем эта эвакуация? Сколько она стоит? Мы говорим, это бесплатно. Кто вы? Мы говорим, мы верующие. Какие верующие? Мы говорим, в Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Вы себе не представляете слезы, радости спасаемых душ. Спасаемых душ. Потом, конечно, были проблемы. Сатана начал выстраивать свои козни, работая через этих людей, через русских солдат, блокпосты. Часть техники у нас забирали. Некоторых ребят забирали в плен, отвозили в Донецк. Через некоторое время выпускали. Мы опять становились в строй. Сейчас нету такой возможности ездить туда. Сейчас э, вот те ребята, с которыми, которые остались в Украине, с которыми мы вместе служили, они ездят на нулевой километр. Это уже самая линия фронта. Запорожская область, город Камышеваха, город Орехово возят гуманитарную помощь. Господь открыл э, потоки и финансовые, и гуманитарные. И отсюда, даже из Америки, есть фонд. Мой товарищ вышел на него, они помогают. Был такой случай когда мы повезли гуманитарную помощь в виде продуктов и духовную гуманитарную помощь в виде Евангелия, на одном служении, на улице, возле больницы, разрушенной, покаялось около 300 человек. Около 300 человек приняли Христа. Они услышали о Боге. Они услышали о Боге, потому что кто-то позволил войти в сердце. Кто-то позволил действовать. Мое свидетельство, и я хочу сказать, я бодрить вас о том, что каждый из нас должен ходить в вере. Для того, чтобы эта вера возрастала, мы должны, мы так устроены, Христос показывал нам чудеса, человек должен видеть чудеса, человек хочет видеть чудеса. Человек будет видеть чудеса, когда он позволит Богу их творить в твоей жизни. Каждый день. С того момента, война это страшно, с того момента, я вам скажу, с того момента, как началась война, не было и дня, чтобы в моей жизни не было чудес. Я оказался в Америке по чуду Господнему. Мы даже и не думали об этом. Начали помогать какие-то люди, выступили спонсорами. Мы приехали сюда, ну каждый день есть какое-то чудо. Призываю вас и свидетельствую вам, что Господь хочет делать чудеса. Давайте будем пускать его в наши сердца в полноте, не боясь никаких последствий. Жизнь с Богом не принесет нам вреда. А даже если принесет вред телесному, то духовный человек твой уже будет с отцом. И это самая главная цель нашей жизни. В нашей жизни попасть туда и приобрести этот венец. Я очень благодарен вашей церкви, что вы так принимаете нас. Вам большое спасибо. Пусть Господь благословит ваши дома, обновит вас в этом году, будет обновление. Мне очень нравится, знаете, у евреев, они в конце года, они не празднуют Новый год, они подводят итоги. Они подводят итоги. Давайте будем подводить правильные итоги наши годы. Пусть Господь всех нас благословит. Вся слава нашему Господу Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Слава.